Много мы знаем, немало И путь наш не очень-то прост Во а что бы ни стало, нужна нам отвага И верный ответ на вопрос Перекатах, горах, городах, под водой. Миру на войне мы без вариантов всегда принимаем. Не всегда можем видеть, но видим спасенные жизни. И наша задача знать и предвидеть. И выполнить... Наше умение спокойствием чинить форты переправы, И наша удача всегда быть с почином, Мы первые, а значит мы правы В наступление, пока бьется сердце в груди, мы помним, а значит ваше спасение где-то на нашем.